Всем привет, дорогие друзья! Не так давно была очень интересная статья Нашли затерянный мир В общем, как они нашли? Оказывается, в Антарктиде есть множество открытых порталов Ну, как будто лети, заезжай или плыви, тебя там ждут Но на самом деле, они там находятся по многим причинам Не так давно группа ученых открыли для себя открытие что весь мир, который сейчас состоит из наших частиц земельных каких-то молекул, оказывается, это просто-напросто какая-то гипотеза. Настоящий мир за этими необычными дверями. Еще в 90-х годов в эти места пачками ехали ученые. И вы не поверите, они нашли путь в другой мир. И политики, и ученые, и Множество других людей знают про эти необычные двери в другое измерение. Что на самом деле скрывает и почему мы видим необычное излучение синего цвета, а именно в этих местах? Оказывается, это портал в другой мир. Кто-то из вас, наверное, смотрел фильм «Фантастика», «Черная пантера» или «Марвел». Вы увидели, как купол прикрывает целое поселение. И также здесь... Но почему? Мы с вами видим только то, что прикрывает реальность. Не знаю, как вы, но ученые уже сделали множество открытий, что в этих местах находится около полусотен, если не больше, порталов. Они сами появляются в любых местах и сами закрываются. Это передовая, можно сказать, научная инопланетная техника, которая сама открывает Двери людям Но что находится в этих местах Давайте мы вернемся в то направление Почему туда ученые сейчас и не едут Они знают, что там находится И они знают, как туда попасть Говорят, множество ученых в 2015 году Были отправлены в эти места Но никому не разглашали свое дело в этих местах Говорят, там другой мир там также есть солнце, есть вода, есть воздух, есть много чего похожее, что на Земле. Это замена планеты Земля на другой мир. Но что на самом деле скрывается там? Говорят, там температура около 25 и выше. Но что может заманить людей в это место? Только одно. Говорят, что там есть Атлантида, затерянный город, который полностью скрывает свою, можно сказать, позицию. Но есть и одно «но». Есть и подводные порталы, есть и наземные. Но что люди там забыли и как это все происходило? Очень давным-давно ученый Герхард немецкий еще в 1941 году рассказал про эти необычные явления. Они скрывают огромную тайну. Необычные порталы, пирамиды, необычное изучение того, что здесь может находиться. Но когда Гитлер дал поручение разведать эти места, они нашли в другое измерение путь. Подводное измерение через туннели. Когда они прибыли на эти места, то ужаснулись, что этот мир лучше, чем этот. Как вы думаете, происходящее было скрыто или нет? Множество скрытой информации было, но американцы не такие, как считали другие люди. Они глупые, они оказались умнее. Они отправили в эти места экспедицию в 1946 году, но тогда множество был потерян людей. И даже эсминец затонул. Оказывается, эти места охраняют кем и кто их охраняют. Пока камесь говорят, что если договор будет нарушен мирового, можно сказать, масштаба, то эти места просто исчезнут. Но сейчас они договорились, и мы видим множество интересных явлений. Это очень странно звучит, потому что как может человек договориться с пришельцем, а все очень просто. Мы в гостях у людей, а может даже у сверх людей, которые считаем пришельцами. Видим мы такие необычные картины. Открываются порталы при множестве, таких, знаете, как фейс контроль пройти. Когда, допустим, человек подходит к какому-то столбу или еще что-то, то открывается этот необычный портал. Вы спросите, это невозможно, такого не может быть. Но если вы сейчас посмотрите один удивительный видеоролик, который засняли норвежские ученые, когда они проходили в другое измерение. Посмотрите эти кадры. Яркий оранжевый цвет. И корабль просто уходит в этот, можно сказать, портал. Как вы объясните то, что реальность того, что от нас скрывают? Конечно, мы можем только думать о том, что это неправда. Я надеюсь, что может это и фейк. Но почему ученые именно уходят в эти порталы? Для чего? Открыть новый мир, изучить что-то? Не знаю. Мы будем разгадывать эту огромную тайну еще очень долго. И когда-нибудь, может, они скажут нам правду. Но пока мы видим только такую необычную картину, скрывается в этих местах. Не зря говорят политики, ученые и даже богатые люди в эти места прям уезжают. Но возвращаются они? Тут другой вопрос. Никто не знает, правда, как открывается вообще этот мир и почему он открывается, мы видим с вами неопознанные летающие тарелки. Они охраняют эти места, и их здесь очень много. Но не всем сюда суждено попасть. Если нет договора, значит ты или враг, или просто-напросто кто-то еще. Я буду очень за этим местом следить долго. Если вам будет очень интересно, присылайте свои видео или фото, которые может вас даже запечатлеть внимания тех или иных существ. Но я с вами, дорогие друзья, не прощаюсь на этот раз, а просто продолжу свой путь в дальнейший, можно сказать, мир. Ставьте лайк, подписывайтесь и удивляйтесь со мной о том, что скрывает этот мир, может быть и другой мир. А с вами был Тайна.